всем привет в этом ролике готовим но ну, самое вкусное осяное печенье которое может быть оно и шоколадом и с орехами вот записываю озвучку и не могу как хочу пойти приготовить это печенье и скорее всего я так и сделаю вы тоже попробуйте его приготовить я уверена оно станет вашим любимым как всегда все ингредиенты были у вас на экране, и они также в описании под видео. Приступаем к приготовлению. Самое главное, это чтобы сливочное масло было мягким, и чтобы яйца были одной температуры с маслом. Масло берите обязательно жирностью 82,5%, не меньше. Сливочное масло это основа нашего печенья, так что берите хорошее масло и не экономьте. Взбиваем масло с сахаром до побеления и по одному добавляем яйца и взбиваем до объединения масс. Поддержите нас лайком, подпиской, комментарием. Так мы поймем, что вам нравятся наши видео и рецепты. И мы будем больше делиться с вами вкусными и проверенными рецептами, чтобы вы могли радовать своих близких и, конечно, самих себя. Может возникнуть такой вопрос, а зачем, чтобы масло и яйца были одной температуры? Делается это специально, чтобы сократить разницу в температуре между двумя ингредиентами, для того, чтобы они соединились и не отсеклись друг от друга. После того, как взбили масло с яйцами, всыпаем овсянку, перемешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в нашу массу. Все это снова хорошо перемешиваем и добавляем шоколад с орехами. Шоколад может быть черный, молочный, без разницы. И также с орехами. Берите свои любимые орехи или какие у вас есть дома. В идеале тесто отправить в холодильник на минут 15, чтобы масло схватилось и при выпечке печенье не так сильно растеклись, а держали красивую форму. Но можно это не делать, это не критично. Кладите печенье на расстоянии, так как они увеличатся в размере при выпечке. Отправляем в духовку на 12 минут при 190 градусах. И наслаждаемся вкуснейшим овсяным печеньем. Вам всем спасибо за внимание и всем сладкого настроения. А я побежала готовить эти вкуснейшие печеньки.